Чем сегодня заняты так называемые христиане? А я вам скажу, чем. Чем попало? Они занимаются чем попало. Они гоняются за какими-то людьми, они хотят им что-то доказать. Они, как в то время фарисеи за Иисусом Христом, гонялись, вот так вот они гоняются за истинными христианами, пытаясь им что-то доказать. Но сами они не знают Иисуса Христа. Они хорошо знают Библию, они посвятили свое время чтобы изучить места Священного Писания, но сами они не знают Христа, они никогда не сделали так как там написано то что они прочитали. Потому что в Библии написано, в Евангелиях написано как следовать за Иисусом Христом, что от нас хочет Иисус Христос, как слышать Его голос, все это написано, но эти люди не желают встречаться с Иисусом Христом, они не желают следовать за Ним, они даже не желают слышать Его голос, они хотят заниматься чем попало, они хотят жить слухами, они не живут верой, они живут слухами, потому что жить слухами это когда тебе кто-то что-то рассказал, и ты основываешься на том, что тебе кто-то рассказал. В Евангелиях написано, как стать учеником Иисуса Христа, там написано, как слышать голос Божий. И когда ты пойдешь это сделаешь, то как там написано, то ты услышишь голос Божий и только тогда это будет вера. Потому что вера только от слышания голоса Божьего. И никак иначе. Тебе нужно повстречаться с Господом, чтобы родиться свыше. Потому что рожденный от Бога не грешит. Тебе нужно родиться от Бога, родиться свыше. А в Евангелиях написано, как это сделать. Нужно не просто знать Евангелие, нужно пойти и сделать как там написано. И тогда у тебя будет вера, тогда ты повстречаешься с живым и реальным Богом, тогда Он будет говорить к тебе и это будет вера. Вера, которая от слышания, а не от слухов, это две разные вещи. Поэтому эти люди они занимаются чем попало. Они не делают то, что Иисус заповедовал своим ученикам, истинным христианам. Это не гоняться за кем-то. А это познать истину, которая сделает вас свободными. Идти и проповедовать Евангелие. Проповедовать то, что Иисус лично тебе открыл. Проповедовать то, что Иисус уже говорил в четырех Евангелиях от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна. Это единственное, чем мы должны заниматься. И когда ты начнешь проповедовать истину, которую ты сам познал, не прочитал, не то, что тебе рассказали, а которую ты познал, которая сделала тебя свободным, и когда ты будешь это делать, проповедовать именно это Евангелие, живое, только тогда уже тебя будут гнать, они будут за тобой гоняться, вот эти вот христиане, которые занимаются чем попало. Поэтому познай истину, родись от воды и духа, родись свыше, чтобы тебе слышать голос нашего Господа. И только тогда у тебя появится живая вера, реальная вера. Ты уже не будешь жить по слухам, но ты будешь жить верой. Иди и проповедуй Евангелие живое. Да благословит вас Господь наш Jesus